Добрый день! Хочу вам показать, как вырос инжир за лето. Этому инжиру три года я его высаживала. Я рассказывала уже, э, первый год я с ним возилась, сильно возилась. То в гараж выносила, то на улицу выносила, он в горшках рос. И потом он немножко один, ну, зачах. А один куст я высадила на улицу и покажу вам разницу. Вот этот куст все лето растет у меня на улице. Посмотрите, какой ствол крупный. Не знаю, его можно сделать, формировать в виде куста, то есть много веток снизу. А можно в виде дерева. Я еще не решила, как мне удобнее. Наверное, в виде дерева будет удобней. Так как участок небольшой и ходить вокруг него удобнее когда он растет деревцем плоды с этого инжира я уже сняла но ну, вот смотрю еще один плодик появляется он такой урожайный такой хороший вот смотрите на самом верху еще один зеленый плодик появился уже у нас 6 ноября а он еще дает мне урожай. Сейчас перейдем к другому кустику. Я посадила три рядом кустика. Немножко к ним добираться неудобно, так как он распустил свои ветки в разные стороны. И виноград рядом растет. Вот, смотрите, это второй кустик. Это Вот этот куст можно выращивать как комнатный инжир. Он тоже, посмотрите, начинает давать урожай. Холодно, зачем мне ваш урожай? Но если его высадить в комнату, он будет давать урожай и, наверное, зимой. И огурцы у меня еще урожай дают. Смотрите, какой огурчик растет на инжире. Цветут, продолжают цветение. Помидоры уже засохли. Помидору не очень хороший был урожай. Вот, смотрите, какой урожай Один я сегодня съела. Вот еще два висят. Это комнатный. У него куст не такой мощный растет. Сверху он вырос сколько мог, так как здесь питания много. вот Куриный наво, э, помет. Спрессован у нас кролики были. Все под него бросаем. И опилочки, вот капельное орошение. И он хорошо порос. Здесь у меня два куста. Вот видите, рядом еще один куст. Это два одинаковых сорта. Очень вкусный, очень сладкий. Сейчас попробую вам... А, он сам раскрылся, разломать хотела. Смотрите, какой сочный. Но у этого комнатного, я вам скажу, чуть-чуть ягода мельче. Она очень сладкая, ароматная, но чуть-чуть мельче, чем вот этот первый. Далматинский, по-моему, называется. Он светлее, этот темно фиолетовый будет а этот немножко светленко грушевидный и крупнее намного попробую сладкий инжир неплохого качества очень вкусный и сейчас покажу вам еще один вид инжира третий вид у меня инжира еще есть этот инжир я высадила Первый же год в землю, посмотрите какой он огромный вырос, мощный куст, стволы посмотрите какой орех от деревьев и мощные стволы, вот смотрите рукой берусь, я его первый год укутала агроволокном, второй год тоже укутала агроволокном и он у меня выжил все у него в порядке посмотрите на этот инжир посмотрите какие он дает плоды осенью сколько много верхушки он разрослись между листиками и плоды на каждой верхушечке я уже достать не могу Оно а ну буду доставать показывать вам где этот плодик Вон Сейчас покажу дальше а хочу вам сегодня рассказать, как я буду его укоренять. Вот видите, он белого цвета. Такой цвет, видите, сорвать, можно сказать, внутри. Но он мельче, чем те инжирины. Вот видите, тоже красивый, красочный, сочный, сладкий, ароматный. Но форма у него инжира меньше. Может быть, он еще не набрал силы своей, он будет крупнее. Ну, а так по вкусу он очень сладкий. Я опять-таки попробовала. И на верхушках там вот, очень много еще урожая жира. Здесь, смотрите, на веточках засохли, так как и в этот угол я летом не было возможности зайти здесь малина растет здесь соседский забор с виноградом там соседи у меня живут маленький участок небольшой и сегодня хочу показать как я укореняю весной конечно мне удавалось лучше укоренить этот инжир за лето он отрастает очень хорошо. А осенью сейчас попробуем по-другому. Вот я брала веточки, такие, не вот такие, ну не зеленые, а чуть-чуть полудревеневшие. Вот, видите, вот этот стволик, чтобы толще немножко был, вот такие. Обрезала, вот сгнил, видите, не подошла вовремя, он испортился. Выброшу, что с ним делать. Сейчас покажу еще инжировую рощу у меня, как я ее называю. Вот такой. И здесь и огурцы у меня росли, вот рядочка. Поэтому все компактненько, и подойти совсем не было возможности. Итак, продолжим. Вот такие веточки я брала, вот с этого инжира, где я здесь надрезала. Вот видите? Обрезанные. Вот обрезала верхушечки, стволики, чтобы полуодревеневшие были. Это я нарезала веточки, поставила их в водичку и думала, будет так как весной он пускать корни. Но нет, вот такая веточка стояла вот так в водичке в бутле. И ночью вода ну, остывала, холодная становилась. И эти листочки, видите, отваливаются. Ну, отваливаются, это не страшно, это же листопадное растение. Оно весной опять нарастет, ничего страшного. Я их просто пообрываю, все листочки, оставлю только почечки, так как они ну, просто от, отпадают, видите. И вот такую веточку буду укоренять. Весной я ставила воду, она в воде вот так пускала корни, очень хорошо, замечательно пускает корешочки. А сейчас надо немножко по-другому. Смотрите, срез под нижней почкой ровный я сделала. Это они у меня неделю простояли в воде. Вот листья все отпали. Вот эту нижнюю почку нужно обломать. И секатором порезать вот этот стволик вот так по... Сейчас одной рукой вот так немножко прорезать кончиком секатора и тогда получается лучше калиус и растение лучше кинжир, я хорошую. думала подойдет такой способ как весной я пробовала то есть просто поставить в водичку и ждать корней но как видимо такой способ не совсем подходит для осеннего укоренения Инжир сбросил листочки, он еще стоял на улице у меня. А сейчас я неделю попробовала не укоренять стандартным способом, а попробовать так, как весной я делала. Ну, сейчас вам расскажу подробно, что у меня получилось. Почки начали увеличиваться, то есть инжир не пропадает. Но сейчас покажу. Возьму газетку, достану. Во-первых, вода очень быстро начинает вонять. У меня в течение каждый дня, а то через день, она очень воняет. Дальше. На брякле, видите, начали появляться зачатки корешочков. Но из-за этого запаха в воде я дальше укоренять таким способом не буду, а покажу вам еще более интересный способ для укоренения моего инжира вот это зелеными черенками я попробую и одревеневшими зеленые черенки это комнатный инжир он низкорослый, не такой высокий растет, вот две веточки я сорвала вот эти зелененькие вот. а это все далматинские они укореняются очень хорошо, смотрите, берем газетку слегка смачиваем газетку просто наливаю на газетку воду газета подойдет абсолютно любая ну не лакированная такая бумага, чтобы скользила а такая, которая впитывает воду и беру корешочки и обворачиваю газетку плотненько Просто одной рукой немножко неудобно, но покажу вам, как есть. Вот так обернула газетку. Газетка промокла очень хорошо, мокренькая. И это все кулечек. Смотрите, я все обернула плотно газеткой, нижнюю часть целлофановый кулечек и резинкой зафиксировала. И таким образом будут наращивать корешочки. Здесь будет дышать, ничего закрывать не буду. Эта часть в салофановом ключке. И положу это на верхнюю полку. Вот я сейчас на кухне нахожусь. Можно на холодильник положить. Вот сюда наверх холодильника. Она никому не будет мешать. И пусть себе там находится и дожидается нужного времени. Примерно через неделю я посмотрю, что получилось, в каком состоянии будут мои черенки. А здесь я буду видеть состояние почечек. Все будет хорошо в целлофании. Газетка пересыхать не должна. Но буду смотреть через недельку, посмотрим. Спасибо всем за внимание, таким образом мы сегодня укореняли инжир, очень полезный фрукт. До свидания!